Как сказать себе, что нет разности, что прозрачен стих, как прозрачен стих, что в кармане город мой уместить может тот, кто хочет его нести, что роскошный Бентли в моем дворе а все равно что детский велосипед, что он есть тот детский велосипед человека, вставшего на горе, что я не думал о памятнике своем тот, кто ныне мраморный истукан, что он был любим и был этим пьян, что он жил. Но памятник не о том, что не вставить космос в квадрат окна, аватара, паспорта, портмоне, что квадратов даже в природе нет, и что жизнь ценна, она одна. Что смотрящий только через прищур не заметит, как бесконечен путь. Что зависим, где-нибудь кто-нибудь от того смолчу или напишу что глаза мои, как режим души, выбирают то, что хотят смотреть, что я знаю, в мире гуляет смерть, и от этого больше желаю жить. Разреши себе беспорадный вид, потеряй лицо, аппетит и сон, путь смывает машины за горизонт, я поверю в то, что меня дивит. Разреши себе хоть чуть-чуть любви, даже если будет не в унисон, дождь смывает все, не встречая зонд, ты себе и Библия тиви. Я виды, я отделяю суть, как ножом от яблока кожуру. Если я сегодня себе совру, завтра в мире кончится что-нибудь. И о чем писать, и на что глядеть, и кого хотеть, это наш мотив. Разреши себе быть живущим здесь, так что было глупо хотеть уйти. Не бывают выломанной судьбы. Каждый может встать на своей горе. Под дождем московским прибита пыль. Под дождем московским. Цветет сирень.